В Севастополе повреждено граффити с изображением Владимира Путина. Пока не ясно, то ли это последствия плохой погоды, и на стене пятиэтажки просто обвалилась штукатурка, то ли действительно имеет место злой умысел. Севастопольцы подозревают, что ночью злоумышленники, воспользовавшись спецснаряжением, спустились по стене здания, где изображен глава государства, и осуществили этот акт вандализма. Как бы то ни было, но отсутствие именно этого фрагмента изображения многие сочли символичным и не упустили возможности высказать все свои мысли на камеру. Наша власть вообще никуда не смотрит. Я хочу сказать, что мы были в Украине, наполовину было, а сейчас полный бардак. Вот так вот их глаза затуливают. Какие зарплаты нужны сейчас, чтобы хватало прожить, даже даже не говорю, что ни в чем себе не отказывать. Нет, хотя бы просто прожить, хотя бы дожить от начала месяца до его конца. Продукты, да, подорожали. Это это очень, скажем так, сказывается. И крупы, это, конечно, яйца, это вообще смешно. Аж тут не скажешь, что глаз на Но, Честно говоря, это уже ни в какие рамки не лезет. Зарплата наша не соответствует ценам в магазине. Если на тысячу гривен можно было купить, извините меня, на тысячу рублей ничего не купишь. Если не исправляетесь, как говорится, нужно да, другим... Место давать. Я считаю так. Цены большие, очень трудно, очень. Работы нету молодежь, поэтому нужно, чтобы в Севастополе самое главное, чтобы была работа для всех. А тогда уже цены повышать. А что ж люди, я не знаю как. Напомним, граффити на стене пятиэтажного дома в районе остановки матроса-кошки появилась в мае 2014 года. Его авторы – молодежное общественное движение «Сеть», которое также известно эпатажным показом современной модной одежды, отечественного производства и азбукой, которая знакомит детей с политическими понятиями. Вскоре после того, как наша съемочная группа посетила место происшествия, туда прибыла ремонтная служба, чтобы привести изображение в порядок.